Привет! Меня зовут Азамат Каримов, я тренер по ораторскому искусству. В прошлом видео мы поговорили с тобой о том, что нужно составить план своего выступления. Когда план готов, необходимо приступить к репетициям. Репетируя перед своими друзьями, попроси их задавать тебе вопросы и дать тебе обратную связь по поводу того, как ты выступаешь. Так будет гораздо проще удостовериться в мысли, что у тебя довольно неплохо получается, а также провести работу над ошибками. Также есть еще один супер способ того, как можно провести свое, свою репетицию в одиночку. Хочешь узнать о нем? Так листай дальше.